О, опять на спаун. Походу сегодня судьба умереть. Кайф. ТД понимаю. Рабочий спавн. Чисто на работу вышел. Заспавнился на работе! Ну буквально, буквально заспавнился на работе. Во всех смыслах. И карта завод, и спаун заводской. Пусть победитель придет ко мне. Я уже с ним поговорю. Как, как настоящий босс завода. Я настоящий босс завода.